Всем доброго времени. Сегодня у нас 28 июня 2021 год. Время 10 час вечера по нашему Пермскому краю. Так вот, поговорим немножко, как же живется на селе, хорошо или плохо ли. Там где не пашут, не сеют и не жнут. Поля все стоят. Пахатные земли зарастают. И какие же вас могут ожидать проблемы на селе? Вот мы здесь находимся уже 10 лет. Мы еще не поставили здесь капитального строительства. Там вот стоит вагончик, в нем мы живем тихонько, но это чуть позже, вопрос не в этом, вопрос в том, что если вы захотите поехать на село, то, ребята, у вас, если нет, в кармане миллионов, думаю, как минимум от пяти, если будет меньше, то пока вы доедете до села, вы будете ноль пусто. Все деньги у вас закончатся. Доехав до места, если еще доедете, не покупайтесь на то, что вам кричат, что там брошены дома, тут брошены дома. Можно поехать, занять любой дом. Нет, вы не займете ледой дом. У нас земли стояли в аренде, аренда у вас лонгировалась, на неопределенный срок мы начали разводить сады и тому подобное, так как с финансовыми ресурсами не так их много и времени и не так много бегать и заниматься этими землями и строить, тем более мы вкладывали, конечно, сюда много сил и денег во все это хозяйство закупали сортовое все в основном все стоит больших денег что-то приживалось, что-то не приживалось у нас такое здесь земледение земледелие это рискованное вот так вот получается, что сады у нас только-только начали <coughs> плодоносить и получается, что договор был расторгнут на несколько участков земли. Здесь у нас как раз участок с садом попал под расторжение договора. Договора расторгается вам уже только присылается, что договор расторгнут. Если у вас есть желание приобрести этот участок, он пойдет с аукциона, можете его снова выкупать в аренду на 5 лет, но кого закончился срок они все эти земли возвращают в себе и пускают их с аукциона, так что думайте, если вы поедете куда-то и что-то где-то чего-то не выведено и где-то будет земля в аренде, помните, что вам ее дадут с аукциона и как минимум у вас уйдет на оформление этой земли минимум если хватит денег полгода так что полгода уйдет у вас на оформление вот у меня семейство сходило в баню помылось маленько позади меня находится баня небольшая 6 на 3 внутри но ну, нам хватает дети были маленькие поэтому построили такую баньку чтобы вот дочь пошла типа в домик в наш вагончик вот такая вот система на селе продать свою продукцию очень сложно на периферии если вы находитесь на периферии далеко от больших городов у нас здесь в радиусе на 150 километров самые большие это 50 тысяч населения районы не рай-центре, а полностью район 50 тысяч представляете, что он практически частный сектор все чего-то маленько держат но кто не держит, тот идет покупать Пятерочку, доброцен, светофор, все это дешевое дерьмо, которым вас пичкают. Мы от этого отказались. Мы стараемся питаться максимально своей продукцией, мясо, с огорода. Все равно, конечно, попадает это дерьмо, которым вы живете вы. Но мы его стараемся употреблять по минимуму так что есть конечно предложение вдруг кому-то интересен переезд на село создать можете назвать как хотите секту общину просто создать свою деревню то могу предложить вам если вы конечно неалочный, алочный, не скупой и тому подобное. Все, что относится, не гордый, не злой, добрый человек, только для добрых людей это предложение существует. Но так как мы в основном живем, а индюки, видите, по крыше ходят, сейчас супруга сгоняет их домой, чтобы они пошли баюшки время к ночи, Поэтому такая система. Можно много рассказать. Да, чем мы остановились? Мы остановились на том, что все-таки добрых людей могли бы пригласить, конечно. Есть. У нас на заначке чуть земли собственности в лесу. От людей далековато. Мы же приобрели колоссальный опыт поведения хозяйства за 10 лет. У нас изначально очень много было падежа, птицы и тому подобное. Все падало, так как место нас не принимало, не хотело принимать. Вопрос в том, что здесь вот за пустиками идет асфальтированная дорога, и мы находимся... 12 километрах от рай центра вот такая вот система детям надо было учиться а та земля находится маленько на другом конце географии там конечно земля лучше там место лучше не испорчено там не было бывшей деревни Здесь раньше был участок, где работали каторжники. Поэтому место здесь тяжелое. Здесь слишком много духов разных. С ними договариваться тяжело. Ночью раньше супруга даже не выходила на улицу. Как выйдет у меня. Волосы дыбом вставали. Вот здесь у нас скважинка стоит. Тут вот, вот, вот, типа улика. Коробчанка заросла. Все, маленько чего-то не успеваем. Стоит жара. Сегодня было 43 градуса. Дождей нету. Сижу, курю, вам рассказываю. Сложу это в несколько видео. Кому интересно, тот посмотрит. Так вот, продолжим. Для добрых людей есть предложение. Есть земля. Дети подросли. Можно рвануть туда. Так как собран колоссальный опыт поведения хозяйства. Можем разводить пчел, птицу, там он свиньи бегают. Мы знаем, как выхаживать ее, как что делать. Сами инкубируем яйцо. Собираем от своей птицы, инкубируем, выводим. На даже реализовать тяжело продукцию, даже эту же птицу чтобы ее реализовать. это Такая проблема. К вам не идут соседи покупать. Соседи покупают где-то на другом конце географии почему-то. Не знаю, что за понятие у людей. Но люди ведут себя так. ни соседние деревень к вам не поедут. Сейчас вот правда яйцо куриное стало пользоваться спросом домашние цены конечно повыше лично мы продаем 90 рублей десяток ниже мы как в светофоре не можем так как у нас доставляется пшеница с города поверьте с города потому что здесь не пашут и не сеют и не жнут а пшеница с доставкой с города выходит Дороговато. Доставка плюс. Сама повышается постоянно в цене. Поэтому скотиняку вырастить мы, конечно, выращиваем на огороде. Там, и свеклу кормовым. Все, что можно. Стараемся вырастить для скотины. Но ну, кому интересно, не партии силы. Не выращивайте картофель для скотины в объемах что я просто подскажу на своем опыте что с картошкой мутаты гораздо больше чем с кормовой свеклой и когда видимо люди это поняли кормовая свекла семена стали стоить бешеных денег ну, бешеных не бешеных не знаю но цены на нее скаканули достаточно высоко Нынче весной стоила 700 рублей килограмм семян свеклы кормовой. Раньше она стоила копейки. А сейчас она стоит хорошие деньги. Но это все, конечно, можно выращивать самим. Так что не покупайтесь что там кричат, поедем мы в деревню, будем мы сажать. Да, это реально возможно, но делайте все осторожно. Потому что когда вы приедете в деревню, у вас не будет опыта, и вам никто не подскажет ничего. Потому что люди сейчас в деревне и у самих нет опыта практически ни у кого. Так как они не занимаются ведением хозяйства, в основном в деревнях сейчас нет скотины, да и новые законы гребаные не разрешают в селах держать теперь. Ни свиней, ни пчел, ни курей, никого. Так что у людей этого ничего нету кто то конечно держит пчел и тому подобное и жалуются на них все люди то везде есть кто может пойти пожаловаться так что и пчел сейчас по новым законам даже нам сейчас здесь держать их нельзя по новому закону дурацком мы обкурились они там чего-то что ли кому интересно почитайте новые принятые законы этим годом о пчеловодстве. Так что параметры выдержать пчелы. Но там, где есть еще земли у нас, там можно держать пчелу. Там все параметры будут соблюдены. Там можно выращивать все. Там земли хорошие, плодородные. Не болото, как здесь. Здесь у нас практически ничего не растет. Под сад разрабатывался тот участок не один год, 10 лет практически. Землю мы владеем. С одиннадцатого года владели. Если быть точным. Так как буквально три дня назад, 4, ездил в город, подписал им бумаги, потому что они прислали уже все, на расторжение договора аренды земли изъяли, оставили только те, на которых стоят строения. Если их не вывести собственность, а вывести в собственность, когда закончился срок аренды, и он не пролонгируется, на сегодняшний день это проблематично что я не знаю как и что пытаюсь конечно искать в интернете заработок так как здесь слишком тяжело надеемся заработать да и переезд сейчас наверное с улиц сад нужно будет ликвидировать ну как ликвидировать мы его перевезем по зиме был прикуплен старенький домик в соседнем центральном селе с участочком пару десяток соток. Ну, вот, придется его туда перевести. Там, конечно, с документацией вроде бы все в порядке, но так как что происходит в России, никогда не думайте, что вам что-то принадлежит. Вам ничего не принадлежит. Скоро и воздух будет принадлежать уже не вам, ни нам, никому. Если, конечно, что-то не свершится, а должно свершиться. Живя на природе, начинаешь много чего понимать. Начинаешь понимать вообще состояние Земли. Людей только перестаешь понимать, так как ездил когда подписывать договора получилось так что приехал в город и я там людей увидел совсем чуть-чуть до человека в еще далеко мы только родились человек как сказал один мудрый старец родиться человеком это счастье а вот остаться человеком это большой труд так что выросли мы супругой тоже в деревне до того времени, когда уже нужно было откалываться от чего дома. Попали в город, жили долго в городе, я занимался строительством. Так что чуть в строительстве тоже понимаю. чуть. Ну, 20 лет почти занимался строительством. Официально я работать начал с 15 лет. Еще при Савдепе. Закончил школу и пошел работать. Так как отца не было с раннего возраста. Ушел он в мир иной бывающая младшая сестра. Поэтому пришлось начать трудиться. Но тогда трудились за реальные деньги. тогда Не знаю, как у кого лично я в зарабатывал в районе 500 рублей в месяц. Зимой только зарабатывал. А строительные сезоны Средняя 500 700 так колебалась теми рублями русскими советскими это были хорошие деньги сейчас таких денег не заработаешь не пойдешь как полагается 8 часов не потрудишься сейчас ты пойдешь просто рабом и будешь работать на хозяина, который не будет тебе оплачивать достойно твою работу. Поэтому она называется от слова раб работа. Надо не работать, друзья. Надо трудиться. Трудиться, лениться. Не забывайте лениться. Если вы чувствуете, что вам не хочется этого делать на сей момент, не делайте этого, не насилуйте свой организм, не делайте работу через не хочу. Лучше лягте, полежите, перезагрузите себе файлы, что-то стерите, что-то догрузите, обдумайте, подумайте, отдохните, дайте организму отдохнуть, так как организм просит отдыха значит, если у вас постигла лень, я тоже не святой, тоже ленюсь, много ленюсь. Бывает, что нужно сэкономить силы для рывка, когда начинается именно тяжелая работа, и именно нужно будет ее сделать, и сэкономив силы вы сможете сделать эту работу быстрее, чем вы вымотаете себя и будете делать ту работу, которую нужно сделать очень быстро и резко. Вы ее не сможете сделать. Это так, чисто размышление, Свой опыт, свое понятие о жизни. Каждого свое. Каждого своя правда. Поэтому смотрю я этот же ТикТок, да и вообще в интернете новости подглядываю и никак толк не пойму. Понимаю только одно, что в интернете, да, где-то кто-то что-то зарабатывает. Тоже пытаюсь что-то где-то. Но везде видео пассируют, YouTube канал пассируют, ВК пассируют, ВК пассируют. Так как по объявлениям звонят, тогда через год, когда оно выйдет, когда нужно продать этот товар, почему-то люди его не видят. Оно а, ну, если вышло там пять минут, в новостях пробежало, все, больше его люди не видят. Вот такая вот система. Но через год они почему-то эти объявления находят такая вот получается коляска. И через год начинают звонить именно по тому товару, который вы предлагали год назад. Которого товара уже нет. Вы на него похерили. подобное, Так как он своевременно не пошел, на него уже заморачиваться не стоит. Надо что-то предпринимать, искать новые ключевые какие-то стороны. Думать что-то новое. Мы вот сейчас остановились на птице. Выбрали птицу, которую реально держать, которая вас не сожрет по деньгам. Поэтому мы остановились. Это гуси, индюки, курочки. Гусь жрет траву. Индюк жрет траву. Они мало используют пшеницы и других кормов. И курица, конечно, пшеница нужна. Она больше ничего не приемлет практически. Если хотите, яйцо доброе, без всяких примесей и тому подобное. Так что курочка ест пшеничку. любит Она, конечно, будет жрать и картошку. Но с картошки она не несется, она жалеет. Поэтому пшеничка. Травку ходит, клюет чего-то на улице. Кому интересно, конечно буду освещать сейчас посмотрю как работает и будет ли аудитория заинтересована во всем этом многое можем рассказать показать объяснить подсказать чтобы не попали на деньги как в свое время мы попадали не умеючи на то на все на третье на четвертое на пятое там Просрали бабло, тут просрали бабло. везде только просирание, так как никто нас не учил. В Савдепи такого не было. Если тебе нужны корма, то ты можешь поехать в контору, выписать раньше колхозе. Сколько тебе кормов надо, столько выписал. Набрал кормишь не заморачиваешься а сейчас заморачиваешься ну, курить бы еще как-то бросить он курил вот это паршивые сигареты не реклама Синий никак что-то бросить не могу так что у вас друзья в интернете много обманывают, вы можете очень сильно попасть. Задавайте темы в комментарии. Спрашивайте. Кому что интересно. Буду стараться отвечать на комментарии. По возможности. Максимально быстро, точно. Будет заинтересована какая-то тема, затронута масса людей, значит снимем видео, расскажем про эту тему. Опыт приобретен колоссальный, есть что рассказать. Так что, как-то так, другие, не другие. Берегите себя, спасаем Россию. И весь мир, как обычно, все упадет на наши плечи.